Здравствуйте, дорогие коллеги! С кем мы еще не знакомы, меня зовут Екатерина Стаценко, я детский врач-стоматолог и ортодонт. Я хочу пригласить вас на свой семинар, на котором мы разберем самые актуальные вопросы детской стоматологии. Мы обсудим, как сделать прием для ребенка у стоматолога комфортным и безопасным, как постараться стать ребенку другом и сделать так, чтобы каждый визит к стоматологу был маленьким праздником и игрой. Мы обсудим такие вопросы, как фотопротокол, как сделать его простым и понятным для доктора, и как его можно использовать для того, чтобы сделать прием и план лечения понятным в том числе и родителям. Обязательно поговорим с вами о дополнительных методах исследования, таких как диагнокам, прицельные рентгенологические снимки и, конечно, компьютерная томограмма. Каким детям, в каких ситуациях лучше подобрать определенные методы исследования? И удаление временных зубов, особенно преждевременное удаление зубов, которое ведет к ортодонтическим нарушениям. Мы с вами разберем это, и эти вопросы станут для вас понятными и простыми. Я очень вас жду. Давайте сделаем лучше детскую стоматологию уже сегодня.